Сармецве. Нема диабета, с такой диабет аллогоза, сокет. Ты с чем-то балларда, кабалларда, солнцезащитный на был диагноз на куман, тува, бастайды. Себептеры, енді ол көрмесе, жаңағы, бала жедель инфекцияларды ауыр бөткен кезде, процесс басталып кетеді. Да, уйқасты yeah. yeah. hmm. right. система дейміз, жағы, и у вас то без да? Конфликт пойдёт было да. Сол конфликтан, бед так леткала, роду ультрапшан антидениллер, инсулин были бегало да. Сон тогда там ематьех она инсулина терапия был таблод. Чем у вас был ладный? Брончи тип тяга сахара же. Ян до божах такую там хвала шло фактор да, серия где да, у вас это там хвала Джана обязательно такое. Е люди елю могут уйти. Е, хмухолошок, ломок. вот помимо второй типа, они тоже могут болеть вторым типом. Дети, дети обычно подростки болеют вторым типом из-за ожирения. Потому mm -hmm. что ожирение это сейчас такой, такая проблема глобальная, что у детей сейчас и часто встречается второй тип. Да. Мы раньше не говорили о втором типе у детей, а сейчас уже э, ну, как бы разрабатываются клинические протоколы лечения сахарного диабета у детей у подростков типа. типа – да. угу. Это вот тоже да, избыточная масса тела, угу. вот прям вот наглядно видеть, да, родитель да. может увидеть? – Конечно, да. да. – угу. Ну, также жажда, сухость во рту, часто обильное мочеспускание, малоподвижный образ жизни. Все это приводит. Да. Сегодня на сегодняшний день, так как мы живем, скажем, век технологий, очень много ученых, таких научных людей, которые стоят именно в основе этой революции и методы лечения. Каковы на сегодняшний день методы лечения? Есть ли какая-то инновация, что-то новое как лечат? Основным методом лечения на сегодняшний день все равно является это симптоматическое лечение. То есть мы боремся с симптомами, с заболеваниями, с профилактикой и лечением осложнений. Угу. Да, к сожалению, сахарный диабет на сегодня – это хроническое, пока еще неизлечимое состояние. Но это в то же время это заболевание, которое можно самостоятельно контролировать и компенсировать на длительное время. То есть пациенты с сахарным диабетом могут прожить долгую жизнь – без осложнений, если они будут соблюдать определенный образ жизни. да. Mm -hmm. да. Раньше это... так и говорили, что сахарный диабет – это не заболевание, это образ жизни. То есть меняются полностью привычки, меняется питание, э, подключаются физическая активность, и уже тогда можно полностью контролировать свои сахара. И даже инсулинозависимые? Нет, инсулинозависимые, к сожалению, нет. Ох, они... там уже другая да, история, да? да.